Démocr台.... <с flags> <Familien cres�> Мой любимый клуб, Монпелье, чемпионат Франции, знаете, Франция, страна есть, да? Правильно Монпелье, потому что в Англии вот говорят Монпелье, но это неправильно. Надо говорить Монпелье, ударение на Е. Монпелье, Е. Вот, там еще по соседству есть Марсель, но вот в России говорят Марсель, она говорит Марсель, Е, Е, Марсель. Так правильно, просто так правильно, наверное. наверное. Правильно, правильно. А вообще из-за нее более... освободили?